не боишься, что рано или поздно тебя твои собственные коллеги предадут? Новый сезон любимого сериала. А я тебя знаю. Ты в свое время на бандитов работал. Ты крутой мужик. Да уж. Круче некуда. <связать> где такую подготовку прошел? <связать> прошел, там уже не учат. Семенов, на выход. В сезонах под заложников. Паша? Я думаю, что без него там не обошлось. Ты с ними из одной камеры. Они мне доверяют. Я справлюсь. У тебя сидит один человечек, надо, чтобы он замолчал. Не ешь! Ты что делаешь -то? Охрана! Врача, срочно! У Паши Семенова ситуация очень непростая. Есть одна идея, но нам без вас не справится. Почему ты не сбежал и не сдался? Антон Васильев. Ну, мне просто интересно стало, для чего они меня хотят использовать. Я же все-таки Невский. Новый сезон. Это Невский, товарищ полковник. И что? Здесь по другим законам живут? Ну, вроде того. Скоро на НТВ.